Частенько, когда какие, ну, делал какие-то решения, все дело очень поспешно и импульсивно. А сейчас я основываюсь на то, что я уже повторюсь пятый раз, но не перестану, что меня это удивляет. Сама, сам процесс и самоображение великолепно. Четыре секунды. Я просто четыре секунды как бы стою. Ну, не стою как странно, да, а просто дышу, закрываю глаза, открываю вновь. Как будто прям ну, что-то новое опять открываться, я по другим углам все вижу. И вот, например, если взять какую-то ситуацию, вот, это было на второй неделе, после того, как я узнал это упражнение, я э, сидел в школе на истории. М -м -м, вот, и меня что-то бесил человек сзади меня сидящий, имени уточняется, вот. Он меня прям конкретно бесил, меня отвлекал, а я очень люблю истории, я как-то не хотел, чтобы меня отвлекал. Мне хотелось в этот момент просто встать и ему врезать, вот честно. Вот такое было состояние дикое. А я еще потом вышел отвечать на языки, я весь так пыхтел, как паровоз. Мне еще учитель шутка сказал, ну ты смотри, не учись туда куда-нибудь, на север Москвы. Я говорю, хорошо, постараюсь. И в этот момент я 4 секунды про себя подумала, нужно ли мне сейчас вот это состояние. Я же не должен делиться таким состоянием негативным с другими людьми. Наоборот, только положительные эмоции, да чтобы ну, как-то не зависеть от этой ситуации, как бы создавать свою ситуацию.